«Скажи, а счастье точно существует?» «Как выглядит оно?» «Скажи!» «Ты знаешь, быть может в одиночестве тоскует, а ты его совсем не замечаешь?» «Скажи, а счастье точно есть на свете?» «Оно, наверное, в облаках витает и может в миг растает на рассвете, если его никто не согревает» «Скажи, оно ко всем приходит?» «Точно! А как же удержать его надолго?» Быть может, караулить его ночью, а может, приколоть его иголкой, веревками опутать или в клетку закрыть на семь замков, чтобы не сбежала, а может, приманить его конфеткой, чтоб под чужую дудку не плясала. Да нет же, счастья силы не удержишь, оно лишь там останется, где любят. Ему нужны забота, ласка, нежность, а кого его попросту погубят, а сказки и пустые обещания не смогут стать фундаментом надежным. Ты дай ему защиту и внимание, и будет удержать его несложно.